Есть такое удивительное явление в современном мире – евреи, верующие в Иисуса Христа. И вы знаете, это растущее движение сегодня. И их называют по-разному – иудео-христиане, мессианские евреи, евреи за Иисуса. Давайте попробуем разобраться, кто же они такие, эти евреи, которые верят в Иисуса Христа. Ну, собственно, в чем проблема? Все просто знают, что евреи не должны верить в Иисуса Христа. Евреи это э, те, кто принадлежат религии иудаизм. Да? Или они уже ни в кого не верят, или они в своем иудаизме. А те, кто идут в христианство, это уже что-то странное. И вот, но эта странность растет в сегодняшнем мире. Вот э, существует две группы таких евреев, которые верят в Иисуса Христа. Одна из них это евреи которые стали христианами и ходят в обычные христианские церкви самых разных конфессий – протестантской, православной, католической. И, надо сказать, таких довольно много евреев. Это одна группа, да, то есть евреи по национальности, христиане по вероисповеданию, которые ходят в обычные церкви. Но появилась относительно недавно большая и вторая группа евреев, которые ходят в мессианские общины. Они тоже верят в Иисуса Христа как в Бога, но они не ходят в обычные церкви, а ходят в мессианские общины. Что такое мессианская община? Мессианская община – это место, где собраны люди, и евреи, и неевреи, которые поклоняются Иисусу Христу в еврейских традициях и культурных и в религиозных у них еврейская музыка у них бывают еврейские танцы у них еврейские молитвы и другие части еврейской традиции но повторяю они все-таки несмотря на все еврейские традиции поклоняются Иисусу Христу и вот такие группы называются мессианскими общинами давайте с вами попробуем понять откуда взялось это название мессианская община мессианский еврей да слово мессия оно пришло в русский язык от слова «машиях» на иврите, или от слова «христос» в греческом, да, слово «христос» более знакомо русскому уху, это сразу ассоциируется с Иисусом Христом, но «христос» — это не фамилия, а это если хотите звание да иисус имя а христос это значит мессия иисус мессия вот э, как на самом деле нужно понимать э, вот это вот устойчивое словосочетание иисус христос христос это по-гречески то же самое что маши их на иврите и переводится это как помазанник или избранник божий в русский язык слово мессия пришло вот как есть но оно тоже означает помазанник и избранник и вот Мессианский евреи означает тот, кто следует за Мессией, тот, кто следует за избранником. Если говорить уж совсем по-простому, мессианский еврей означает христианский еврей. Но тут есть некоторые нюансы, почему все-таки движение называется мессианские евреи, а не христианские евреи. Очень важно отметить, что история этого движения евреев, верующих в Иисуса Христа, огромная. Нам, евреям, верующим в Иисуса, две, нет, две тысячи лет. Дело в том, что все первые христиане были евреи. Собственно, сам Иисус по матери, он еврей. И поэтому мы всегда с радостью отвечаем на вопрос, сколько нам лет. Мы говорим, две тысячи. Но известно, что после раннего христианства, когда когда церковь стала расширяться христианская, там появилось много других народов. Со временем оттуда потихонечку вытеснили евреев. И к IV веку, когда были, вот, начались эти самые знаменитые Вселенские соборы, уже практически не осталось иудео-христиан в рядах христианской церкви. И они всегда были, но в очень малом числе. Всегда были некоторые такие всплески, популярности Христа среди евреев, но они всегда были на очень низком уровне. В конце 19 века образовалась знаменитая иудео-христианская община Иосифа Рабиновича. В начале 20-го Леон Розенберг в Одессе. Рабинович был в Кишиневе, Розенберг в Одессе. Но особенный подъем движения мессианских евреев продемонстрировало сразу после Второй мировой войны. После того, как мир содрогнулся от того, что Гитлер сделал с евреями, церковь, да и весь мир, собственно, повернулся к евреям лицом. Церковь после многовековых преследований обратила внимание на евреев. Мир позволил образоваться еврейскому государству. Это чудо абсолютно, но сразу после Второй мировой войны в 1948 году образовалось государство Израиль. И одновременно с этими процессами появилось, появилось мессианское движение. Все больше и больше евреев стало веровать в Христа. Появились мессианские общины. Сегодня мессианское движение – это сотни тысяч людей по всему миру. В Израиле примерно 10 тысяч евреев, верующих в Иисуса. Это движение есть в России. В России у нас примерно 30 мессианских общин. В Украине, кстати, намного больше свыше двухсот. В Украине, кстати, в Киеве самая крупная мессианская община в мире, насчитывающая около двух человек. Сегодня это подъем, и слава Богу. Но ну вот, интересно обратить внимание также, что слово «мессия» в буквальном смысле, не как «Христос», а прямо как «Мессия», используется в Новом Завете. В, первом, в первой главе Евангелия Теана, в 41 стихе Андрей Первозванный обратился к своему брату со словами «Мы нашли Мессию". Так вот, мессианские евреи – это те, кто нашли Мессию. И, и вот известно, что иудаизм сегодня ожидает Мессию. Все поклонники иудаизма знают о том, что Машиях, Мессия, должен прийти и принести благословение еврейскому народу. Так вот, мы вам хотим сказать, мы, мессианские евреи, Мессия уже пришел. И, наконец, последней точкой в нашем разговоре – это кто же такие евреи за Иисуса, откуда взялось это название. Евреи за Иисуса – это часть э, мессианского движения, но не совсем с ним совпадающая. Евреи за Иисуса – это миссия, организация, это не церковь. Это э, люди, евреи по национальности, собрались из разных церквей, из разных мессианских общин с одной целью рассказать евреям о Христе. Это просветительская деятельность. Эта организация имеет огромное влияние во всем мире. И э, ее появление совпало с ростом, с рождением мессианского движения в конце 60-х, начале 70-х годов. Благодаря этой миссии Еврея за Иисуса родились многие мессианские общины. Поэтому евреи за Иисуса, в общем-то, переплетены с мессианскими евреями, и часто их путают, и, может быть, и не зря, потому что у нас есть много общего, а именно мы верим, что Иисус – это Мессия.